Передаем сигналы точного времени. Новая песня группы Калибри, как музыкант Коржиков и звукорежиссер Мартынов шьют костюм Unisex, и режиссер Джон Карпентер живет и с другим советует. студии Людмила Шаулина, Василий Белоусов и Алексей Певчев. Все мы здесь, приветствуем. Всем доброе утро. Доброе утро, Я вчера вам приносил горячий кипящий металл, точнее хардрок, и решил, что, наверное, ну, немножко, хватит, хватит, да, прервемся, хорошего понемногу, да, и перейдем к более привычной для нас легкой музыке. Еще один коллектив, который я хочу вам сегодня представить, возник на моем горизонте неожиданно, абсолютно честно могу сказать, нашли они меня в соцсетях. И поинтересовались, вот интересно было бы послушать альбом, что про него, мол, скажете. И с первого же момента, как я его услышал, я был абсолютно очарован, потому что музыку лаунж у нас давно не играют, инструментальную музыку, ну, во всяком случае, не на слуху она. Название проекта «Костюм Юнисекс». В составе Алексей Коржиков и значит Алексей Коржиков он музыкант, саунд-продюсер, постпан-группа Аминь и клавишник, клавишник караутерок-группы Кратер. Господи. Пожалуйста. А Гош Мартынов, звукорежиссер, диджей и музыкальный продюсер. У них еще есть лейбл-шепот. У музыканта он выступает под именем Интересные ощущения. Мне ну, вообще захватило, дыхание захватило от одних названий треков. Посредника с ФРГ, угу. тебе должно быть близко. Холодные закуски, мир дверей. Ну, просто, вот, понимаешь, вот музыка инструментальная, понятно, что никак к песне не привязано название. И вот настолько тонко придумать, что слушаешь первую композицию, И, понимаешь, это действительно посредники из ФРГ. Ага. Остальные слушаешь, понимаешь, вот тут закуски, тут мир дверей. А они этой мысли подводят? Да-да-да, вот почему-то. Или ты сам можешь как-то ассоциации? А потом, видимо, проводишь сам какие-то ассоциации, как в свое время у гражданской обороны была вещь, которую потом группа Мессер переиграл назвал называлась уже в Гамбурге», инструментальная, да, ну что, как это, Жека может оказаться в Гамбурге? Я, тем не менее, понимаю, что Жека уже в Гамбурге, да. И попросил я, соответственно, ребят рассказать про вот этот свой проект «Костюм Юнисекс» и альбом «Евролаунж». И вот что получил в ответ. Здравствуйте, мы Гоша Мартынов, звукорежиссер, диджей, музыкальный продюсер, основатель лейбла «Шопот» и музыкант, выступающий под именем «Интересные ощущения». И Алексей Коржиков, музыкант, саунд-продюсер постпанк группы «Аминь» и клавишник краутрок группы Кратер, выступающий сольно как костюм «Унисекс». Мы познакомились два года назад на концерте группы «Аминь». Нас объединил интерес к синтезаторам и танцевальной рейв-музыке конца 80-х начала 90-х. Из-за пандемии сократилось количество концертов и других музыкальных мероприятий. Трудно было собираться на репетиции с другими проектами. Стало больше времени для самостоятельной работы, и мы решили попробовать сделать что-нибудь вместе. Каждый занимался дома, и тем интереснее было обмениваться наработками, потому что итоговый результат музыкальной композиции был непредсказуем. Мы могли изменять, дополнять композиции друг друга, а Иногда объединяли все вместе В процессе работы мы не стали Ограничивать себя только синтезаторами И сэмплерами с драм-машинами А использовали различные гитары Перкуссию, барабаны И даже флейту Нам было интересно внедрить в хаос музыку Акустические инструменты Что изменило звучание Название релиза Евро Лаунж появилось как шутка Над многочисленными сборниками Чиллаута и Евро Дэнса С неизвестными Артистами. Композиция «Островок безопасности» вызывает у нас образ человека, застывшего посреди проезжей части, наблюдая за трафиком. Это первый трек, записанный нами совместно. Вот такой комментарий нам выдан Ну Вообще, вот действительно, это лаунж-музыка. Ну, чтобы немножко пояснить, что такое лаунж – это мягкая электронная музыка, которая никак никому не мешает. Ну, может быть, кто-нибудь вспомнит оркестр Вячеслава Мещерина. Вот это, собственно, как раз оттуда. Ну, то дне. есть это mm -hmm. музыка, которая подходит для территории лаунжа, для территории, где люди отдыхают и расслабляются. Да, да. Заведения ну, и... в кафе, может быть, в торговых центрах. Да, да, да, да, да. Ну, есть и какие-то вот уже целые, целые вечеринки, Которые ну, началось на самом деле лет 15 назад, как раз вот эпоха изи так называемого. Где звучит такая музыка? Самом... Да, да, да, У -у -у. да. да, да. Вот. И ребята сделали, как некое, видимо, ироническое такое послание в, отнош... в отношении э, того, что делает. Мне понравилось название коллектива, из которого человек вышел, да, сразу во времена группы КЮР летает. Вот, ну, наверное, сейчас будем слушать, если у вас или есть у вас какие-то ну, такие необычные предложения. Вообще видно, что ребят не искушены вниманием журналистов, и для них это, наверное, все-таки такое новое, новый проект. Раньше они совершенно в других да, направлениях работали. Да, — Да-да-да-да, да. ну, параллельно все это есть. Вот, кстати, не, не, не уместилась у нас сегодня песня, композиция режиссера Джона Карпентера, mm -hmm. одного из главных режиссеров фильмов ужасов, и об этом музыку пишет он совершенно и один из пионеров электро, электро, электронной музыки в кино. Вот, я думаю, что люди совмещают приблизительно таким же образом. Ну, и как это будет выглядеть. Посмотрим. Но альбом уже есть на цифровых площадках. Я название еще раз продублирую. Название проекта Костюм Юнисекс. Альбом называется Евро То есть, если он вам понравится, то вы спокойно можете его и, и, и скачать, и послушать, и вообще с ним обходиться, как хотите. А я думаю, что музыканты на волне этого успеха запишут еще немало чудесной музыки. Будем ждать. Да, как лейбл. называется эта композиция? Композиция, которую мы сейчас будем слушать, да. называется «Островок, Людмила, безопасность». Островок безопасности. Слушаем и прощаемся. Людмила Шаулина, Алексей Певчев, Василий Белоусов были сегодня вместе с вами. Хорошего вам дня. Удачи. Берегите себя.